Всем привет, друзья! Мы пришли в хлебушок с девочками, с Давидом, с Андреем. Вечер. Подоить пришли козу. Теперь утром, вечером. Обязательно. Утром дает 07. И вечером почти столько же. Ну, это нормально. Хорошо. И мы сразу детей с утра поем. Пейте, говорим. Пейте. Потом только играть. Вот. О, здесь вон убрали все Ну, чтобы вода набегала Да да. Это Димон что-то сжег Опять все ремонти не ремонтируют Собирают что-то все Андрей сейчас Я козлу надоела, вон ветров стоит Андрей покормил хозяйство Вечером Девчонки там с Давидом Здесь грязно, больно говорю Пошли они Гаражам там играют. Пошли к гаражам, говорю, там играют. Нифига, чесут, а чешут даже? обратно. А? Скучно то Аккуратно, не бегите, не бегите. Потихоньку. <с <с Сидите. Вот они бегают все на улице. Кто? Там какие-то шоссе мальчики были. Взрослые мальчики? Ты, ну, они... ты пешком ходить не можешь, Она то не видит. <сих> ну сейчас высохнет снег, а растает, <сих> земля высохнет <сих> и все. И будете гонять. <сих> так, грязно, видишь? Так. А, бочка почти полная. Все. Все тает, слава богу. Потаивает. Да, Давид, Дима едет по снегу. Это я тема. Мама, это дева. Это я тема, мама. Аха, а молодцы туда идите. Это я мама. А что и без головного убора? Короче, надо раскатать, чтобы он, он долго засылал, да? Но надо раскатать, знаешь, что? Я его не подключил. Он, короче, вторая к любому железу подходит. Надо на массу, а? да. Да. Бусити и А чё ванга, я А что без шапки-то? Хотел до вас заехать, шапку взять. сказали. А ты еще кататься собрался, что ли? Нет, я делать буду. А -а -а. Короче, его надо раскатать, что ли. Это Опять... Короче, во флягу снег накидала. Метро и бочку еще чуть-чуть. Упадет. Аминка, как всегда, упала у нас. Дарина хорошо да на улице? ай как хорошо. А, я тебе дам. Сейчас соберемся. Сейчас. Свежий воздух, дышите, ветра нет, хорошо. Что домой хочет? Что там бегаешь? Гуси-то все на улице белый, что ли? Леоп Не Полезает. И вот проветривает. Ох, еще подпрыгивает от радости. Что, он чистый стал? Белый стал. Ага. Да, телеканал. Взглядки здесь стоят вдвоем. Мы их убрали от матери. Чтобы доить мать. Да. А вот мамаш. Куры сели уже. А вот они. Бегайте, бегайте. Хорошо вам здесь, да? Ой, бежит, смотрите, как. Мы тебя кормим еще. Поздите. На меня, а? Там грязно да. Не так. так Главное, у них здесь чистка. Смотрите, у меня крупный лук выходит. Декоративный. Не дергай, Динар. Ага. Мы с Андреем бочки запустили. Все, в хлебушке проверим. Дрявая. Где ж не дрявый? Вон еще декоративный. Сходит. А так там что-нибудь сходит? Нет? Посмотрим. Замерзла? Не знаю. Мухи узнают не показывает еще себя. Вот Виктория. Ты, Динар, не ходи за мной, провалишься. Вон, смотри, что. Дырки здесь. Там малину посадил. Вон, ключики текут. Вышеечки, ручики, да? Даринка, да, Даринка, мандаринка. Ой, как хорошо да, как хорошо, правда. да, делаешь-то? Пирожки. Молодец. Все. Завтра здесь снега не будет. Где это убираешь? Все. Будем надеяться, что бочка хорошая. А ч, мама все обижает? Пойдем Диму встретим. Пойдем Диму встретим. Я Диму Я тоже Что, маняшка? братва. Это что за братва у тебя? Аккуратно, молоко там. Не расписи Пошли мы домой. А пока шли. Стоят он. Храбутяги. Храбутяги. Всё, снегом не стоит да. <свя> <свя> <свя> Принцессу на руках несем. Пошли мы домой. В окружную, по асфальту. Пошли. <свя> <Всё болело>! <свя> <свя> Точно. Пошли не кричи. Они нафиг. Вдруг машина поедет. Аккуратно. Отпусти, порвешь курку. Мама. О, Господи. Я хочу что-то себе купить. Я знаю, по ушам. Нет. Хочу. А, я стоять могу. можно? Можно. А, добро шучу. даю, иди покупай. Шучу. Даю добро. Как двух щенков взял и перетащил через эту лужу. Давида что? Молоко не разъе, полное ведро. Да, ведро давишь. Эй! И всем пока-пока, скажи. Пока-пока. Пока-пока. Нет. Пока <связывая> Что, упала что? Нет? <связывая> пока, а я платье тяну? Платье оденешь Переоденешься сейчас да? Будешь красивой Будешь красивой Всем пока скажи, красавица наша Скажи всем пока. А, а словами? Пока-пока. А? а? Она целует. Ты скажи пока-пока. Ай, вот, поцелочки пускай.